Окраска пикрофуксином по вангизону, увеличение 400. Много новых сосудов микроциркультурного русла, в некоторых э, все-таки еще наблюдается стаз, поэтому как бы, происходит э, снижение воспаления, это последний уже период. В случае твердой мозговой оболочки к этому сроку обычно нет уже никаких признаков воспаления. Вот это для нас э, один из ключевых препаратов. Через 7 дней после операции. Окраска гематоксилином и азином, увеличение 100. Это зона установки э, твердой мозговой оболочки прямо в середине препарата, по всей его высоте. Э, препарат поперечного среза зуба, связки зуба, кости, альвеолы и мягких тканей. Новая губчатая кость, мы видим, образуется вместе установки твердой мозговой оболочки в зоне активности надкосницы, которая отделена линией цементации от нативной кости челюсти. Новая губчатая кость, да. Надкосница утолщена заметно в несколько раз по всему объему и активно работает и делится. Это тоже мы наблюдаем. Идет формирование новой костной ткани и погружаются новые клетки остеообласты в межклеточное вещество глубоко и имеет кость характерную трубикулярность. строение. Мы наблюдаем также... Клеточные отдельно, клеточные комбиальный и волокнистый слой надкосницы, как раз вот вместе полосочек стрелок, указывающих на э, комбиальный активно делящийся слой. И мы видим зону волокнистого слоя также, которая четко дифференцируется и идет образование активно коллагеновых волокон наружу и уплотнение э, волокнистого слоя надкосницы. Фибробластоподобные клетки мы видим и волокно коллагена активные. Идет активная воскулиризация мягких тканей левее, там, где была хирургическая травма. Слизистая надкосничного лоскута, мы видим сосуды, срезанные под разным углом, разного диаметра и толщины. Но признаков воспаления здесь уже нет. Идет активный процесс регенерации. Это увеличенный препарат на 400, окраска гематоксилином с и азином. Того, что находилось вестибулярно в зоне операции предыдущего препарата. Множество сосудов мы видим, они не все полнокровные, что говорит, что признаков воспаления уже нету. И волокна вновь образованного коллагена имеют характерное нитивидное строение. Присутствует много фибробластоподобных клеток мы видим. Веретиновидных и регенерация мягких тканей идет очень активно после операции. На данном сроке после операции процесс восстановления тканей, мягких тканей он соответствует норме, как если бы операция была без использования пластического материала. То есть это по сути нормальный результат хирургической постоперационной травмы. Препарат мягких тканей через 14 дней после операции в зоне установки твердой мозговой оболочки. Абсолютно идентичная картина тому, что мы видели раньше. Мы видим линию цементации, уже вновь образованную кость. Она компактизируется, о чем говорит нам характерное строение. Здесь уже формируются остеоны, структурные единицы. Мы наблюдаем, например, вот в середине препарата чуть левее выше от самой левой стрелки где идет образование остеонов, то есть сосуд находится уже в канале и окружен клетками-остеоцитами, зрелыми, погруженными в межклеточное вещество. Мы видим, что активность надкосницы уже уменьшается, она становится тоньше, и четко отделим волокнистый слой надкосницы, покрывающий ее к кнаружи, кнаружи. О чем говорит интенсивность окрашивания коллагеновых волокон и их ориентация в пространстве в одном направлении. Характерный внешний вид плотной массы. О чем говорит, что активность надкосницы уже снижается. Ну и тут еще идет восстановление тканей их дифференциация. И препарат мягких тканей. Через 28 дней. Увеличение 100, окраска гематоксилином и азином. Все соответствует также вот предыдущему препарату и аналогично препарату, показанному ранее. Здесь уже активность надкосницы упала. Мы видим увеличенный объем кости. Компактный. Но здесь еще не образуется сосуд в канале. Он лежит, сосуды все лежат в толще кости. Мы видим, что активность надкосницы снаружи, она существенно уже уменьшилась. там Толщина слоя клеток Два, три, в отдельных случаях 4. И характерная ориентация на поперечном срезе соединительной ткани, которую мы видим кнаружи от указывающих стрелок. На основании проведенного исследования, представленного в настоящем докладе, мы можем определить следующие результаты. Первое. Во всех группах исследования... Как в группе контроля, так и непосредственно исследование. Комплекс тканей э, формируется повторно, но в группе контроля он формируется в пустой полости в строме, как и должно быть по учебнику, а в группе исследования путем биодеградации материала твердой мозговой оболочки и замещения э, на этом месте, э, формирование новых тканей, костной и соединительной. Везде, где пластический материал был установлен супериостально, формируется новая костная ткань, а где располагался вместе окруженный мягких тканью в толще соединительной ткани, там формируется новая соединительная ткань. Поэтому окружение очень сильно влияет на то, что образуется из пластического материала аллогенной твердой мозговой оболочки. Утолщение биотипа десны при этом, что интересно, происходит в значительной мере за счет просто травмы от операции, то есть отслаивание полнослойно расщепленного лоскута уже стимулирует само по себе утолщение биотипа десны и формирование новых сосудов микроциркуляторного русла. А также частично происходит за счет пластического материала, расположенного в зоне отсутствия на Откосница или в толще мягких тканей. Сроки регенерации и замещения новыми тканями в обеих группах абсолютно сопоставимы и одинаковы. Реакция на операцию сопоставима во всех группах и связана э, с хирургическим вмешательством, а не с использованием пластического материала, что подтверждает и клинические результаты, которые мы наблюдаем последние 12 лет, активно используя твердую мозговую оболочку. Аллогенный имплантат ТМО, как показало гистологическое исследование, стимулирует осификацию, образование кости, при этом происходит в более ранние сроки. При этом воспалительный процесс менее протяженный по сроку в сравнении с группой контроля. Скорее всего, ну, очевидно, что это вызвано тем, что твердая мозговая оболочка, видимо, организму человека и клеточные реакции, которые наступают уже в ранние сроки, они за собой, если так можно сказать, тащут и весь остальной каскад иммунно-репаративных реакций и стимулирует регенерацию в целом в этой зоне. На основании результатов мы можем сделать следующие выводы, что во всех случаях применения пластического материала, аутотрансплантата, твердой мозговой оболочки, при хирургическом лечении рецессии Десны, оправдано устанавливать его суппериостально в области рецессии десны в области оголенного корня зуба, формируя полнослойный лоскут острым методом скальпелем, а не распатером для того, чтобы сохранить всю надкосницу, а именно комбиальный ее слой состоятельным, равномерно воскулиризованным, сохраняя трофику и питание слоя надкосницы и способного к регенерации. При этом использование твердой мозговой оболочки предпочтительно ввиду индукции осификации. Восстановление создания объема костной массы замыкающей пластинки альвеолы вестибулярно оказывает поддержку мягким тканям, почему и не происходит рецидива после хирургического лечения. А связка зуба, формирующаяся повторно после хирургической травмы, в комплексе удерживается волокнами коллагена и эластина, плотно прилегая и формируя новый комплекс тканей прикрепленной десны и маргинального края десны, которые находится на новом перемещенном уровне Коронально. Образование в зоне установки твердой мозговой оболочки комплекса костной и соединительной ткани определяет стабильность результата. Поэтому речь идет не об образовании только костной или только соединительной ткани. Во всех случаях мы наблюдаем формирование именно комплекса тканей, который удерживает результат, лечения поддерживает и при наличии адекватной функции, соответственно, стабилизирует результат ну и при отсутствии э, факторов травмирующих, соответственно, и клинический, и функциональный, и эстетический результат они э, одинаково стабильны в долгосрочной перспективе. Без осложнений рецидивов. Твердая мозговая оболочка в измельченном виде может быть также использована как пластический материал, чему будут посвящены дальнейшие исследования. Клиническая часть их уже выполнена, и мы наблюдаем везде очень хороший результат, но пока работаем только с включенными дефектами, либо э, выполняем пластику в области имплантата. Поэтому перспективы применения твердой мозговой оболочки в измельченном, размолокненном виде, э, при костных дефектах и при направленной тканевой регенерации, огромный и вот вся эта работа только на самом деле начинается. Благодарю вас за внимание, надеюсь, что любым удобным образом вы сможете задать ваши вопросы и уточнения по теме доклада, подано к публикации статья на английском языке того же коллектива авторов в Ташкентский медицинский вестник, и мы ожидаем публикации в октябре 2020 года. Будем держать вас в курсе. Спасибо вам. Всего доброго.